Срочная продажа в жилом комплексе Сокол. Всем привет! Нужно срочно продать квартиру в жилом комплексе Сокол. Сейчас покажу вам лунировку 51 метр, прям по очень хорошей цене. Также есть продажа 37, есть 47 с с ремонтом, есть 88 без ремонта. В общем, есть ряд предложений. Кому интересен жилой комплекс Сокол, звоните, пишите. Я неоднократно делал видеообзоры по жилому комплексу Сокол. Вот так он выглядит. Данное видео будет на сковую руку. Просто я жду людей для того, чтобы показать одну из квартир, которые у меня здесь имеются на продаже. Хорошие детские площадки с мягким покрытием. Ландшафтное озеленение, спортивная площадка, можно поиграть в футбол, волейбол. Вечером тут все красиво подсвечивается. Вы же понимаете, да, какой тут уровень, смотрите. Красота просто. Это супер жилой комплекс, реально другому не скажешь шикарная входная группа консьерж висят люстры картины лифта 2 грузовой спускается на парковку парковку можно купить или снять в аренду очень хорошая отделка Подъезде. Соответственно, датчики света, хорошие двери менять не нужно. Заходим в квартиру. В квартире два стояка, то есть кухню можно сделать здесь. Вот еще стояк, санузел можно сделать тут. И две комнаты. Такая планировка. Не жаркая квартира. Есть балкон, дорогие пакеты. они притонированные, такой вид на фонтан. Кто хочет жить в жилом комплексе Сокол, звоните, пишите.